Всем привет, друзья! Вы на канале Science TV, а перед началом просмотра я хочу сказать вам огромное спасибо и за вашу поддержку, и за вашу активность. Для меня это очень важно и спасибо вам за то, что остаетесь вместе с нами. А после просмотра данного видео обязательно оцените его лайком или же дизлайком и напишите свое мнение в комментариях, почему именно вы так решили. Для меня это очень важно. Приятного вам просмотра! Наверное, вам доводилось слышать о летающих тарелках и необычных существах, пришельцах из иных миров. Правдивость подобных сообщений ставится под сомнение, однако несомненно сама возможность подобных явлений. Дело в том, что наша Солнечная система всего лишь крошечная часть огромной вселенной, в которой могут существовать миллионы других Солнечных систем, похожих на нашу. Понятие Солнечной системы включает в себя Солнце и все тела, вращающиеся вокруг него под действием его притяжения. Наша Солнечная система состоит из планет и спутников, астероидов и комет, находящихся под влиянием силы притяжения Солнца. Земля является одной из планет, которых всего 8. Планеты отличаются друг от друга по размерам и многим другим параметрам и отстоят от Солнца на различные расстояния. Меркурий – это самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета. Она совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 суток. Следующая за ним – это Венера отстоящая от Солнца на 108 миллионов километров и обращающаяся вокруг него за 225 суток. Земля – это третья по счету планета от Солнца, находящаяся от него на расстоянии 150 миллионов километров. Затем идет Марс, который находится примерно в 228 миллионов километров от Солнца, и период его обращения равен 687 дням. Далее идет самая большая планета Солнечной системы – это Юпитер, совершающий полный оборот почти за 12 лет, а следующая за ним Сатурн, совершающая один полный оборот вокруг Солнца за 29,5 года. Последние две планеты, Уран и Нептун, настолько далеки от Солнца, что даже невидимы невооруженным глазом. А на этом данное видео подошло к концу. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если этого до сих пор не сделали. А я желаю вам всего самого наилучшего и до следующих встреч. Вот еще парочку видео для вашего просмотра.